1 июля 2020 года вступили поправки в федеральный закон от 3 июля 2016 года, номер 230 ФЗ, внесенные федеральным законом от 12 ноября 2019 года, номер 377 ФЗ, хотя полноценно они стали работать лишь с лета 2021 года. В частности, часть 1 статьи 9 дополнена вторым предложением, согласно которому уведомление о привлечении кредиторам иного лица для осуществления возврата просроченной задолженности в течение 30 рабочих не календарных, рабочих дней, а это 6 недель, если в них нет праздничных дней, также должно размещаться в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности, ну и так далее, известных как Федресурс. А в дополненной части 1.1 статьи 9 описывается перечень сведений в таких уведомлениях. Доступ в этот раздел возможен только кредитору и должнику, а также привлеченному кредиторам и нового лица для осуществления возврата просроченной задолженности. Это дополненная часть 1.2 статьи 9. Для того, чтобы получить туда доступ физическому лицу, необходима усиленная квалифицированная электронная подпись УКЭП либо простая электронная подпись единой системы идентификации и аутентификации, подтвержденной учетной записи на госуслугах. ЕСИА. Первая получается на год в аккредитованном удостоверяющем центре за плату. Вторая – бесплатно, регистрация на госуслугах, например, в мультифункциональном центре МФЦ государственных и муниципальных услуг. Заметка. Рекомендую для логина использовать СНИЛС. Они, как предлагают некоторые, адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Итак, переходим на Федресурс. В адресной строке браузера вводим sje.fedResource.ru. Или переходим по полной ссылке sje.fedResource.ru. Office. Slash Person. Slash Depth Collectors. Ставим галочку ⁇ Согласие с правилами взаимодействия оператора ⁇ и пользователя ресурс. Входим по УКЭП или ЕСИА. Допустим, что входим по ЕСИА. Автоматически переходим на госуслуги, где авторизуемся по логину и паролю. Единожды при первом входе предоставляем права Федресурсу для запроса информации из профиля на госуслугах. Автоматически возвращаемся на Федресурс, где сразу предупреждают об ограниченных возможностях, если не используется OCAP. Переходим в верхнем горизонтальном меню страницы на раздел Коллектора. В открывшемся списке отразятся все уведомления о привлечении кредиторами иных третьих лиц для взаимодействия и об окончании такого взаимодействия. Не торопясь и внимательно соотносим содержимое уведомлений между собой и с фактическими взаимодействиями третьих лиц, и наверняка находим нарушения. Рассмотрим на примерах. Первым таким примером будет уведомление от ООО МКК Air Alliance, «Сервис займов квику.ру». Согласно уведомлению от мая 2021 года с августа 2020 года и по настоящее время. Для возврата просроченной задолженности привлечено ООО МБА Финансы. Вот тут и первые два нарушения у Эйрл Луанс, за которые предусмотрена административная ответственность. Отсутствие письменного уведомления в течение свыше полутора лет и в нарушении срока публикации уведомления на Федресурсе. Спустя 9 месяцев вместо полутора. А это повод для первой жалобы ФССП. По телефонным сообщениям в ноябре... 2021 -го года самого МБА финансы. Они прекратили свою работу в августе 2021 года. Тогда есть еще два нарушения. Одно добавкой предыдущем. Про Эр Луанс, об отсутствии с августа 2021 -го года уведомления, об исключении должника из перечня переданного иному лицу, то есть в МБА финансы. Второе. О том, что у МБА финансы в базе данных по настоящее время обрабатываются, как минимум хранятся персональные данные которые должны были быть удалены при прекращении привлечения МБА в но это жалоба уже для Роскомнадзора по закону 152 ФЗ о персональных данных. Далее, если соотнести события с лета 2021 года по настоящее время, тогда есть нарушения со стороны нигде не упомянутого в уведомлениях ООО РСВ, которые якобы согласно полученным в августе и в декабре 2021 года писем от них приобрело в июне 2021 года у R.LUANCE право-требования. Однако соответствующие уведомления от первоначального кредитора по настоящее время отсутствуют, а требования РСВ голословны и ничем не подтверждены. То есть жалобу ФССП нужно писать и на R.LUANCE за очередную так называемую «забывчивость» при привлечении третьих лиц, и на РСВ за необоснованные и неправомерные требования по получению задолженности. Второй пример. Два уведомления в середине декабря 2021 года, в один день от ООО МКК универсального финансирования, сервис займов One Click Money. Согласно первому уведомлению, к возврату задолженности 25 ноября 2021 года привлечено ООО КФ, но согласно второму уведомлению, привлечение КФ в тот же день было прекращено. Вместе с тем, коммуникации по телефону со стороны КФ в интересах МКК универсального финансирования осуществлялись начало декабря 2021 года и в настоящее время. Кроме того, в середине декабря от КЭФ получено письменное уведомление от 6 декабря 2021 года, что они являются представителями МКК универсального финансирования на основании агентского договора Внимание, от 1 октября 2018 года. Последнее опровергается следующим – вышеназванными уведомлениями на Федресурсе, второе – то, что договор должника с кредитором заключен в августе 2021 года, поэтому агентский договор на возврат просроченной задолженности должен датироваться значительно поздней даты. Отсылка на договор 2018 года без дополнительного соглашения 2021 года, содержащего существенные условия о должнике и задолженности, несостоятельна. Таким образом, налицо следующие нарушение. Со стороны взыскателя третьего лица ООК, неправомерное в отсутствие договора взаимодействия с должником в интересах кредитора. Со стороны кредитора о МКК универсального финансирования неправомерное привлечение третьего лица для взыскания задолженности и передача ему актуальной на 6 декабря 2021 года конфиденциальной информации, содержащей персональные данные должника и его банковскую тайну. В данном, как и в первом примере, жалоба ФССП должна быть подана отдельно на каждого нарушителя. Жалоба о разглашении персональных данных со стороны МФО также может быть подана в Роскомнадзор и о разглашении Страны МФО «Банковской тайны» в Банк России. В завершение. По каждому выявленному случаю подаем жалобу в свое территориальное управление ФССП России для привлечения, например, кредиторы, банки, МФО МКК по части 1 статьи 14.57 КОАП РФ в районном суде, коллекторской организации по части 2 статьи 14.57 КОАП РФ в арбитражном суде. Не забывайте также в описательной части жалобы указать на повторяемость народных нарушений за последний год. Для этого ищите решения судов, вступившие в силу за последний год перед датой нарушения. Искать надо на cad.orbitr.ru и bsr.sudrf.ru К просительной части просите в протоколе об административном правонарушении признать Вас потерпевшим. Это пригодится для последующего привлечения нарушителя к возмещению вам морального и иного вреда. Привлечь вас к судебному разбирательству в качестве третьего лица, не заявляющего настоятельных требований. Это позволит ознакомиться с материалами дела, в том числе о задолженности, что может способствовать ее оспариванию при необходимости. Влиять на судебное разбирательство. Получить заверенные копии судебных актов, установивших факт нарушений со стороны узыскателя и закрепивших ваш статус как потерпевшего. И напоследок два примечания. Первое – уведомление на Федресурсе – это дополнительная обязанность кредитора, не освобождающая его направлять уведомления письма. И второе – знакомство должника с такими уведомлениями на Федресурсе – это право, но не обязанность. На этом очередной факт ЧАВО завершен. Удачи всем! Не забывайте дернуть в за колокольчик, показывать все, поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим роликом в соцсетях. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ба специалист «Пайлер» Лидия Дмитриевна. Ведется запись разговора. Я вас слушаю. По какому поводу звонок? Пересматривал сообщение. Тут э, сообщение было. Перезвонить вам. Перезваниваю. Угу. А, Игорь Васильевич да? Точно. Игорь Васильевич. Именно так. Да, ваше дело в нашей компании уже закрыто, поэтому можете связываться с вашим кредитором в компании «Роланс -квико». Ой, а что там за дело было? У вас была задолженность в компании? Да ладно. Вы не оплачивали, мы их закрыли вашему можете с ним общаться, пожалуйста. Всего а, доброго, до свидания. А ваша компания почему до сих пор хранит мою информацию? Нет, не хранит, дело закрыто, я же нет, вам об этом говорю, что вы, дело закрыто. Вы же сказали, дело закрыто, а вы меня сразу по имени, отчеству и фамилию... Ну, потому говорили. что на, на данная информация на номер телефона высвечивается. Я же должна сказать, закрыто ваше дело или нет. Так нет, если у вас информация уже У нас кроме того, что ваше имя, фамилия, отчество, у нас нет никакой информации. Поэтому я вам говорю, а, что никакой информации э... вам сказать не могу. Имя фамилия, имя, имя, имя, фамилия, отчество, это уже является персональными данными. И почему вы до сих пор обрабатываете, если уже... Мы его не обрабатываем. Нет, Еще раз у нас нет, нет никакой информации по данному вашему займу. Это понятно. Если вам что-то... Если вам что-то нужно, Нет, звоните вас, вашему кредитору. У вас, у вас есть несколько информаций. Первое это э, фамилия, имя, отчество, номер телефона. Вы соотнесли это одно с другим, и вы это соотнесли о том, что якобы были какие-то там проблемы с компанией Это уже все, все, все, это, все, это, все. Вам, это, наверное, нужно с кем-то поговорить. Подождите, вы все это вместе, вместе обратно. Здравствуйте. Вы позвонили на линию по приему жалоб компании МБА Финанса. Обращаем ваше внимание, для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Давай уже на оператор приключай. Здравствуйте. Компания «Боофинансы» специалист отдела контроля качества Зуев Евгений Андреевич. Уведомляю вас о записи разговора, я вас слушаю. Здравствуйте. Почему до сих пор в вашей компании обрабатываются мои персональные данные в нарушении закона о персональных данных? А представьтесь, пожалуйста. Зачем? У вас и так информация и есть. Более того, ваша коллега сейчас, вот только что, буквально несколько секунд назад, назвала меня по имени, отчеству, фамилию назвала, и сказала по какой причине у вас имелся определенный какой-то там материал, который этот материал обратно ушел первоначальному кредитору. Вопрос: если у вас прекращены договорные отношения с первоначальным моим кредитором на основании которого мы, вы могли пользоваться моими персональными данными, то эти персональные данные до сих пор числятся у вас. То есть, по моему телефону вы можете идентифицировать меня по фамилии, имени, отчеству, и более того, вы владеете информацией, которая относится к банковской тайне. Почему происходит нарушение закона? Вы... Э, извините, возможно, я оговорюсь. Игорь Васильевич, совет Совершенно верно. Ну, наконец-то. Вот единственный, наверное, вы единственный. Если вы готовы услышать вы, ответ вы, на ваш вы, вопрос, вы, я вы, его, наверное, вам предоставлю. вы, наверное, единственный человек в вашей компании, который правильно произнес фамилию и имя отчество. Вот. Все остальные там как только не склоняли и не передергивали мою фамилию. То одну, то три босса да? одновременно неверно используют. Да, отвечайте, пожалуйста. Хранение и обработка ваших данных производится на основании статьи 17.230 Федерального закона, именно пункт 3, который обязан вести нас все, за, точнее зафиксировать, прошу прощения, я говорю, со взаимодействия с вами uh -huh. и хранить их на протяжении не менее трех лет с момента осуществления Записи разговора, передачи данных Любых взаимодействий с вами Да, это правильно Но есть один момент С момента, когда вы прекращаете У вас утрачивается право На ведение вот этой вот деятельности да, По взаимодействию с, не согласен момента, с вами Нет, с этого момента вы утрачиваете право Ну, почитайте закон о персональных данных Я вам не давал такое согласие у вас оно было, но было только на период действия вашего договора. Все, договор закончился между вами и первоначальным кредитором. И все, вы должны закрыть вообще всю эту информацию, удалить ее, так скажем. Взаимодействие по вашим номерам не осуществляется, обработка ваших данных не осуществляется, а да, хранение и... ваших данных. Согласно а это уже нарушение закона, закон, это уже нарушение Мы не имеем права данных, выполнить ваши требования. Мной и вами э, отсутствуют какие-либо договорные отношения. И вы не имеете права хранить, обрабатывать, тем более передавать. Мы обязаны более... хранить Нет. данные о взаимодействии. Вам запрещено века. это закон. закон его... не может быть Вы неправильно его так трактуете. Вы неправильно трактуете нормы права, поскольку у вас отсутствует основания для обработки персональных данных, во-первых. Еще раз. Повторю. Вы дали свое согласие на обработку. Нет, нет, нет, стоп-стоп-стоп. Например, если тормозить, тормозить, тормозить. Видите, с вами не тормози, невозможно не общаться, не потому не что, что вы надо постоянно перебивать. Как вы считаете? Я ответил вы... на ваш вопрос. Хочу... У вас имеются дополнительные вопросы? Имеются. Да, Коле, вы будете... Я буду вас в вашей организации будут обрабатываться мои персональные данные. Вот мне... Ваши данные? Нет, понятно. Вы не услышали вопрос, а уже меня перебиваете. Так вот. Мне эта информация необходима для того, чтобы, например, подать обоснованное, обоснованное заявление в Роскомнадзор, но ну, который уполномоченный орган, который Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте слушаю, пока какой не звоните? Да, СМС. Ой, что-то у вас там тарахтит, шипит. Еле-еле вас разбираю. Что-нибудь там сделаете? Ага. О, вроде лучше. Ну, главное, ничего не делала. Что-то перестала шипеть. Все. Так, звоню. Пришла смс-ка странная о том, чтобы оплатить свой долг и вот этот номер. Так, а на какой номер смс-сообщения? Ну, вот, с которого звоню вам. Ну, мы не отправляем никаких смс-сообщений на ваш номер. Ну, а что это, ошибка техническая Послушайте, у вас? Возможно, она уже не актуальна. Если вы Игорь Васильевич? Верно. Это вы, да? Да. Да, у вас э, долг есть перед МПК «Айрлонс», но они забрали ваше дело в свою компанию назад. Ага. А у Может, вас почему? Инф... напрямую звоните в А у вас почему информация осталась? Почему вы знаете, не как это вы... осталось? Потому что? что ваше дело было в нашей компании, оно закрыто. Ну, оно закрыто, а почему информация да. обо мне осталась у вас? Я вам Зай разве... Информация. Но то, что меня зовут как Я посмотрела СМС-сообщение, кому мы отправляли. А. Вы же сказали, вот на этот номер. В открытых делах нету. В закрытых вас не нашла, да. Эрлон забрал. Он ну, и так и вас... я про то и, и говорю. Том, больше информации я не вижу. Ну, такая информация о том, что взаимосвязь между номером телефона, с которого я сейчас звоню, и как меня зовут, а, эта информация у вас до сих пор хранится. А это является персональными данными, на которые вы разрешение не получали обрабатывать. Да, у нас несколько дней вы будете еще, конечно, это по закону. Так нет, по закону И как раз. Кредитор обязываетесь вам же... взаимодействовать. Нет, вы, вы, проблема? Вы, вы знаете, вы не вы знаете прав, вы... Тонкости, тонкости взаимодействия банковских структур Соверш... да, совершенно верно. И вот вы понимаете? Да, вы а, представьте, Нет, я не Будь... понимаю. А будьте добры еще. Я это... вас вообще не понимаю. Это ну, ваше субъективное х... мнение, оно мне не хорошо, интересно. Хорошо, вы для чего позвонили? СМС-сообщение уже не актуально. Я Позвоните понял. напрямую кредитуру. До свидания. А у вас как имя и отчество? Здравствуйте. Здравствуйте. Компания финансов специалист Павлия Дмитриевна. Это запись разговора. Я вас слушаю. По какому поводу вы звоните? Да, я вот звонил буквально пару минут, ваша коллега ответила и бросила трубку, не объяснив причину, почему в вашей организации до сих пор хранятся и обрабатываются мои персональные данные. На Привет. ваш номер телефона у нас ничего нет абсолютно. Нет, она по моему номеру телефона назвала, как меня зовут, сама назвала, я не представлялся. Она назвала фамилию, имя, отчество и назвала организацию, которой, от имени которой вы работали и пытали, контактировали некоторое время назад со мной. Почему Если информация... ваше дело ранее было в нашей компании, да. то в архивных делах хранятся номера телефонов. А на каком основании дело в том, что это противоречие федеральному закону о персональных данных? Я же вам не давала разрешения. А что мы с вашим номером телефона можем делать еще раз? Да, с памером, например, продать мошенникам. Да вы что, да, да вы что? Отмы... А да. нам больше делать нечего. Так а вам же надо как-то зарабатывать? Не молчит, только... вот мы хорошо зарабатываем. Ой, не перестаньте максимум 20... до да. максимум двадцать рублей в час за час разговора. Непрерывно. Это вы так думаете? Нет, я не думаю, я это уверен. Это вы так думаете? Ну, хорошо. Так что мне делать с вами? Писать э, в Роском надзор? или вы удалите? Вы можете писать данных? куда хотите. У нас а -а -а. на ваш номер ничего нет. Можете писать. Есть, есть. У меня база есть данных не проверена. Да нет. База вы... данных, база данных, которая как вы говорите, есть О, на вас что-то. У нас ничего нет, закрыто. Всего да доброго нет. свидания. Ваша коллега сказала, представилась тоже. Послушайте, Сказал, и сказала, повторяю, и сказала... на ваш номер, на ваш да, номер, есть, по которому мы с вами общаемся, есть. у нас ничего нет. Вы знаете, а если вы так уверены? Знаете, как вы меня уверены. Зовут, и вы знаете. Еще э, раз, о, раз говорю. Какой на ваш критер, номер у, у нас ничего. Нет, нет. Вы сами сказали в начале разговора о том, что у вас хранится. Мужчина. Если информация. вам нечем заняться, займитесь делом. Женщина, вы удалите информацию, До свидания. До свидания. Нет на ваш нет, номер ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас был пропущенный звонок? Э, нет. Э, СМС было непонятного содержания. А, представь... Компания Финансов, специалист а -а -а. Стефанова Галина Николаевна, ведется запись разговором. Игорь Васильевич, я с вами разговариваю. Да, совершенно верно. Да, ранее просто мы работали с вашим делом. Была у вас задолженность перед компанией «Эрланд», сейчас мы уже с ним не работаем. А так, что это попросим... за компания? Не Это вы оформляете ли вы займ на сайте Квику? А вы каким образом работали? Это была устроение? работали... Или... Мы... Нет, мы работали по агентскому договору с ними. А, и нет. сейчас по поводу задолженности вам уже не обращаться необходимо непосредственно в самое а как... сам... компанию. Понятно. А какой период был вот этого договора агентского? С какого? Три месяца. Три месяца. А когда он начался и когда закончился? Так, оформляю... Так, сейчас, одну минуту. Так. К сожалению, у меня такой информации нет. Ну, хорошо. А, хотя... Но я вижу, дело закрыто, поэтому я тут не могу вам сказать. Ага. Приходил он нам в, в, августе, в августе этого года. Наверное, был закрыт он в августе этого, в августе этого года. В августе этого года э, дело было закрыто, и... А, ну, а... Да, ну да, просто эта компания отозвала его, ага. поэтому а, все вопросы а... к ним. Она сама отозвала или вы отказались дальше раз сотрудничать? Возможно сами, я не знаю таких нюансов, это... мы с вашим делом не работаем, всего доброго. Ну подождите.